Всем привет, с вами Фишер Манхунтер. Сегодня я хочу вам показать один небольшой нюанс. Все же знают, что на лодках ПВХ устанавливаются пайолы, которые закрепляются между собой по бокам алюминиевыми профилями. И в этих профилях я думаю, что многие сталкивались вот с такими вот пластмасками, которые, вот видите, вот сюда вот вставляются. Вот эта вот пластмаска, и она вылетает. И я решил найти выход из этого положения. Подойди сюда. Смотрите. Просверлил отверстие, ближе возьми сюда, просверлил отверстие, вот здесь сквозное, здесь сквозное, здесь сквозное. И получается вот на такие вот заклепочки сейчас шлепну их, и они не будут больше сваливаться. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.